Тау, Некроны, Бесант, Эльдары. Эльдаров я хочу, как обычно, последними вынести, потому что это те еще засранцы. Вот. А сейчас это может Некронов вынести, потому что они находятся в центре карты, и как бы... Мне не сильно хочется, чтобы они на меня нападали все время. Ладно, я думаю, одержимого надо забрать. Ага, так, сейчас тебя е убила. Ну, Блять, Смерть урага приближает меня к счетогам... эти, блядь, эти режимы, просто.. Моя... Мили... Неплохо, неплохой урон нет. Так, стоп. Блять, эта сука добила моего.. все да, су... да. Вс. Ну, и угу. Ох, сейчас, блядь, будет весело. И Ой, я, славит, я сам достал этот великий сожрит, артефакт в недра Мы должны должен лишь прикрывать новые пути туда во время отхода. Почему меня радость у меня косарь влияет на два смерть? Под... По нам ведут огонь! Мне открыто больше, чем ты можешь себе представить. Да, да, теперь боги нормально. Блять, не на меня И воевался, давай звезду Этседа. Во, это Это, кстати, надо быть тоже плохо. Ну, там что-то кто то Вот, Но, и тратим все будет сила спау, еще два паука ловили все, мы все что только попросите это все за великую так, силу я, кстати за эльфасом у нас видите, то что, что сдохнуло и... и вот кстати фокусом первым причем все что угодно так ну то что меня заскамели на касарь влияние это меня чуть не сильно радует Так, ну, моих избранных. Я а, Как я понял. Да. Вы уверены. Также... Именно... Да? Да? Также... Что? Также... А там ты духа прилетела, б твою мать! Ладно, понял, принял. Ходим. Должны... Как тут течется, блин? Ахуй его знает, блядь. Бразрабы говорят, как хочешь, так течется, блядь. Уж не Влияния нету. Влияния нету. И нормальной армии. Ебать их там, блядь. Смотри, Арди. тоже... Вы тоже слышите эти голоса? Да, Ваши? Ваши? Нам нужно подкрепление. Твой проигрыш. Вс ⁇ Ой, блядь. Не, это какая-то залука больше. Я чувствую, как погружаюсь в Это приятное. Как это, блять, я его должен уничтожить? Да, блять, это будет реально долгая миссия. Если я, блядь, такому маяк сейчас выношу здесь. Полгода. Что будет тут дальше, я даже не хочу знать. Стоп, мы Я вот что, снял, что ли? Вы тоже слышите эти голоса? Ебел, куда ты, блядь, пошел? Блядь, говна, блядь. Все, минус маяк так живем дышим блять а, т3 отлично все начинает налаживаться меня это радует Немного проблемок не заказывали так сказать мы служим темным богам. я дам все за великую силу даешь нажал f, а f блять Просев, тупый респект. Доверный так. Это вагон! плохо. Попахивает с носом моих хронической системы. Шоникт хорошо. Что хорошо. кто хорошо. Дом, в доме, Шоникт хорошо. Шоникт хорошо. Шоникт хорошо. Поехали. Так, они все нашли уныток не помешали мне. Где в в армии хаоса? Быстро, как Кронов прошли, но самый... Самый геморрой в виде Тау, еще, блять, впереди. Мне нужно пожрать больше дома. Ну да. Это будет пиздец, я думаю, против Тау. У них там такой такая же так происходит, но, блять. Тяжело сложность я не знаю, что они там со мной сделают вначале. На да, всю гвардию, как обычно, просрал. Ну, персерки, да. Я только три раза защитился. Мне надо еще два. Как бы... Захватив данную локацию, я буду постоянно подвержен атакам эльдаров и, скорее всего, десанта. Тем самым я точно закрою себе именно вот эти защитные миссии. Так что... Да, твою... Где враг? А -а -а. Земля содрогается Погорели. у меня под ногами. Я заберу... Нам нужен прикажешь... um, Ладно. Такой херни я еще не ожидал, конечно. Чем я могу служить. Нам нужно Смеш... смешно выглядит отряд ПСМ еле-еле перестреливает отряд скаутов. Скаутов карл, блядь. Так, ну теперь, мы что Подготовимся что территорию мне надо будет защищать. Да. Достаточно количество раз. И я не. Да. Терминаторы? Даааа. Я, да. я сиделся, блять. Эм, Мы немножко это в заднице. Дамы и господа. Я здесь, чтобы Мне сейчас точно пиздоп Блять, терминатор, шелезь. Земля мне, блядь, ебаным пуховиком, блять. Ой, пойду подожду, блядь. Ну, вы не сразу хотя бы одного компостроил впереди, блядь. Я, блядь, подожду лучше. Подождал, блядь, да. Угу. Молодца, блядь, ничего не скажешь. Командиры, пизданули, всех пизданули, блять, я в жопе. Ну ведь есть же опыт, блять, с некронами, которых я, блядь. Мариновал ну, тоже, блядь, и они мне таких пиздов чуть не вломили, блядь. Ну благо я смог, ну имел какую-то армию здесь же, блядь, у меня никакой армии, абсолютно ноль. Ну мне кажется, можно уже это, рестарт делать. Самое вроде дерьмовое, что по идее все, что сейчас здесь комп наделал, у него тоже это сохранится. И как бы, если я сейчас снова сюда нападу, мне таких же ровно пиздов дадут, потому что у меня нихуя нету. Блядь, ну надо же так было, блядь, обосраться. Ой боже Я сейчас От... Отбиться не отобьюсь никак Потому что, ну, мне как бы Ладно, да, ну, все, ладно Ладно, короче Скажем так, проебали